Добрый день, вы смотрите канал форума Свободной России в студии Дмитрий Семенов. Продолжаем обсуждать итоги прошедшего минувшие выходные трехдневного голосования. И сегодня больше поговорим о том, что это было и что дальше делать с историком, публицистом, советским диссидентом Александром Скобовым, который находится прямо сейчас с нами на связи. Александр Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Ну вот, более-менее официальные данные мы теперь уже имеем на сегодняшний день. «Единая Россия» получила почти 50% голосов, согласно, опять же, официальным данным. Удивил ли вас такой результат? Да нет, не удивил. Чему тут удивляться? Для меня очевидно, что результаты сфальсифицированы сфальсифицированы самыми разными способами об этом как раз стоит наверное поговорить подробнее что ну, собственно методика сама фальсификация она развивается она не стоит на месте и она используется диверсифицирована так сказать, по многим линиям вот но как бы ну, ну вот они Ставили такую задачу, они выполнили ее. Даже вполне возможно, что перевыполнили благодаря рвению отдельных своих там уже низовых структур. Вот. Конституционное большинство обеспечили в Государственной Думе партии власти. Ну, им больше, в общем, ничего. ну, ну а, а главное, они продемонстрировали, что они могут зарубить любого кандидата, которого поддерживает э, ну, структуры Навального. Да, вот. Вот. Это тоже такая задача, несомненно, ставилась. Раз вы говорите о том, что необходимо, наверное, подробнее поговорить о методиках фальсификации, то давайте подробнее поговорим. Вот вам лично, что больше всего бросилось в глаза из тех методик, которые они использовали на этой компании по сравнению с предыдущими? Мне бросилось в глаза, что очевидно, совершенно расширяется практика, ну вот того, что называют административно-корпоративным принуждением к голосованию. Потому что, ну вот, когда объявлены были уже утром в понедельник какие-то предварительные результаты по электронному голосованию в Москве, и большой сторонник этой системы голосования Алексей Венедиктов стал объяснять, почему задержки такие с публикацией этих данных он э, так, э, в таком недоумении сказал, мы сами не ожидали такое огромное количество э, переголосовавших, вот тех, кто воспользовался правом э, поменять свое голосование, там сначала проголосовать э, одним образом, а потом, допустим, в конце дня отозвать свой э, голос и э, проголосовать по-другому. Так вот он назвал цифру 700 тысяч по Москве из двух с небольшим миллионов тех, кто, в принципе, голосовал по этому самому электронному голосованию дистанционному. А что это значит? Что это люди? Это люди, которые колебались со своим выбором, можно подумать. Я думаю, что таких людей было очень немного. И тем более их было немного среди той все-таки достаточно грамотной и продвинутой части населения, которая ну, вообще умела обращаться с электронным голосованием. Это же тоже как бы, определенная часть населения. И я думаю, что у подавляющего большинства этих людей вполне уже к выборам сформировалась какая-то собственная позиция, за кого бы они хотели э, проголосовать То есть они, они уже решили, например, для себя вопрос э, Такой, может быть, мучительный для многих Вот голосовать ли за сталинистскую КПРФ Или за непроходное яблоко И вряд ли меняли свою позицию В течение э, уже, собственно, дня голосования По этому вопросу да, Сначала по одному проголосовали Потом все-таки переголосовали по другому для меня очевидно, что подавляющее большинство этих людей, которые воспользовались правом переголосовать, это те, кто первый раз голосовал под контролем, те, кто был именно мобилизован на электронное голосование через те учреждения, какие-то предприятия, фирмы, в которых они работают, и кого проверяли как они э, проголосуют электронно. Ну вот они не пошли поперек начальства, может быть, э, перед угрозой увольнения, может быть, э, там перед какой-то даже менее жесткой угрозой, э, а потом они все-таки э, воспользовались своим правом переголосовать, эм... Вот не побоялись, потому что многие ведь побоялись, потому что были э, все основания э, опасаться, э, что этот голос не останется анонимным, что его потом не отследят и опять-таки не скажут, а вот ты переголосовал, мы тебе сейчас сделаем ай-яй-яй. И я думаю, что если треть примерно э, вот этих избирателей, голосовавших э, электронно, потом переголосовала, именно потому что она не хотела голосовать так, как им велели, то на каждого такого как минимум один приходится побоявшийся переголосовать. И вот это реальные масштабы вот этой самой административно-корпоративной мобилизации и принуждения к голосованию. Они, они вот тут просто колоссальными выглядят. И я думаю, что на этих выборах искажения, вызванные вот этой, этим самым принуждением к голосованию, они были максимальны по сравнению с другими методами фальсификации, там, с каруселями, с бросами, даже с подменой протоколов. Это все, конечно, использовалось, но вот в данном случае, я думаю, в меньшей мере. Это уже когда там чего-то не хватало, надо было чуть-чуть еще подрисовать. А основной метод, которым получается нужное, нужный власти результат, это принуждение к голосованию. И вот это на самом деле очень важный и очень тревожный момент, потому что, ну о чем он говорит? О том, что общество уже достаточно выдрессировано. Для того, чтобы не сопротивляться такому принуждению. А это уже общество, переходящее к, от авторитарной формы к тоталитарной. Потому что уже отстроена система, обеспечивающая вот эту круговую поруку по местам работы. И обеспечивающее вовлечение массы людей вот в этот процесс принуждения своих товарищей по работе, своих сослуживцев, там, кого угодно, к ну, тем действиям политическим, которые нужны власти. И это уже свойственно не авторитарному обществу, а именно тоталитарному, потому что это... Переход от, от авторитарной деполитизации общества к его, его тоталитарной политической мобилизации. Но Это очень и... важно. Да. да, но Александр Валерьевич, есть и другая часть общества, которая... Вняла призывом а, сторонников Алексея Навального, которые проповедовали умное голосование. А вот на ваш взгляд: стоила ли игра свеч с умным голосованием по итогам тех результатов, которые мы видим? То есть, условно говоря, стоило ли людям, а, которым некоторым, может быть, это было тяжело сделать, отложить на задний план, да, там морали какие-то свои принципы и отдать голос там за КПРФ, условно, как бы они им противны не были. Я все последнее время активно агитировал и в своих статьях, и просто в социальных сетях в поддержку умного голосования по Навальному. И я остаюсь на этой позиции, что это была наиболее рациональная выборная тактика в сложившихся условиях. И сейчас попробую объяснить, почему. Понятно, что для ну, условно-демократической, или либерально настроенной части общества просто не было на этих выборах своих кандидатов, не дали нигде их выставить. Значит, оставалось либо не участвовать в выборах вообще, ну вот это старый спор между бойкотистами и сторонниками участия. Какая-то часть прогрессивной общественности, скажем, скажем так, она агитировала за бойкот. Те же, кто все-таки считал нужным как-то свое участие проявить, но им оставалось только голосовать за тех, кого предлагала команда Навального. Ну, хотя бы это давало шанс дать им столько голосов, чтобы они были реально проходными кандидатами. Другое дело, что дальше власть эти результаты обнуляла путем фальсификаций. И вот, ну, электронное голосование в Москве, очевидно, было сфальсифицировано и вброшено именно с тем, чтобы обнулить результаты умного голосования. И уже другая проблема, что общество сегодня не готово к защите результатов своего голосования. Но, во всяком случае, вот выразить свой протест, испортить власти картинку. Понятно, что кандидаты от КПРФ или Справедливой России это не настоящие оппозиционные кандидаты. Но эм, лишение большинства голосов формальной партии власти, э, это означает испортить картинку для эм, путинской диктатуры, а все-таки для этой диктатуры картинка достаточно важна. Она в значительной степени э, держится на имитациях. Да, э, «Единая Россия» э, — это имитационная структура, которая имитирует, реальную партию власти. Не она, на самом деле, конечно, является властью. Но, тем не менее, вот картинка для режима должна сохраняться. И нарушить эту картинку, ну, значит, вот разбить ту парадную витрину всеобщего одобрямса, которую режим выстраивает. И ради этого, да, я считаю, что стоило поступаться принципами. Теперь по поводу принципов. Это тоже вопрос э, не столь однозначный. Э, на сегодняшний день э, можно выделить э, две очень разные и очень э, плохо совместимые друг с другом э, группы, недовольных путинским режимом. Э, одна группа, э, которую мы все хорошо знаем, это, условно говоря, русские европейцы, это люди, ориентированные на демократические ценности. Ну, они тоже разные есть, но, но в целом их можно объединить в одну группу. Это группа, ну, не столь многочисленна может быть, это 10-15% граждан российских. Есть другая группа недовольных. Я э, не отличаюсь политкорректностью, я достаточно часто использую э, обидные клички и прозвища, но вот э, есть э, реально сложилось, сложилось такое прозвище «ватник», да? то есть это вот такой гражданин, который в общем, подвержен всевозможным предрассудкам великодержавно-шовинистическим, который не верит в демократические принципы, в права человека, считает, что это все обман, надувательство. Вот такой вот консервативный очень гражданин. Да? Но вот у значительной части таких граждан вырос свой зуб на путинский режим. И, собственно говоря, вот эти системные партии, консервативно-государственнические, которые разыгрывают оппозицию в Государственной Думе, это их партии, вот таких вот граждан. И э, такие граждане за них традиционно голосуют. У них есть свой, свое ядро электоральное, значит, оно никуда не делось, а тут, кроме того, какая-то часть традиционных избирателей «Единой России», она явно стала отходить к КПРФ. Это тоже было заметно. Так вот, я что хочу сказать. Путинскую диктатуру будет не сдвинуть с места, пока вот эти две очень разные группы недовольных, две группы недовольных, которые по большому счету сильно не любят друг друга, не понимают друг друга, в общем, говорят на разных языках. Вот пока они не научатся как-то коммуницировать, как-то друг друга понимать и как-то взаимодействовать и в чем-то проявлять друг с другом солидарность, разумеется, не, не отказываясь от своих каких-то принципиальных позиций, где они принципиально расходятся. Но вот пока они не, не окажутся в состоянии все-таки в чем-то взаимодействовать и помогать друг другу, путинскую диктатуру будет не сдвинуть с места. Вот это для меня, собственно, было очевидно всегда. Я понимал прекрасно, что в обстановке шовинистической истерии после 2014 года какой-то диалог с этой частью населения, ватнической, условно говоря, был невозможен совершенно но все-таки истерия это выдыхается со временем а дальше нужно смотреть все-таки о чем можно разговаривать и э, в чем взаимодействовать так вот э, собственно говоря в чем я видел э, э, задумку я уж не знаю осознанную может быть интуитивно найденную э, умного голосования навального э, да, вот эти люди, они не готовы сейчас с нами разговаривать, как-то формально объединяться, заключать какие-то политические союзы формальные. Но мы можем просто ничего сегодня от них взамен не требуя, никаких гарантий, никаких там обязательств, просто давайте проголосуем за их кандидатов. И это в какой-то степени может быть послужит тому, что дальше начнется какая-то коммуникация. Вот этих двух очень непохожих друг на, на друга групп недовольных. И понятно, что абсолютно встроенное в систему путинскую руководство, той же самой КПРФ, будет всячески препятствовать этому процессу. Оно, ну, оно так делало всегда. В этом плане Геннадий Андреевич Зюганов вот, выполнял ровно ту же роль, какую выполняет Григорий Алексеевич Явлинский. Сделать все, чтобы только ни с кем не объединиться, ни с кем не начать сотрудничать, да, значит, распугать возможных партнеров из либерального лагеря, там, наговорить каких-то вещей, которые для них особенно неприемлемы. Да? Вот, я думаю, что вот его этот пещерный сталинизм, он в основном такой наигранный, напускной. Именно чтобы отпускну, от, отпугнуть от КПРФ либеральную публику. Да? Вот. Понятно, что... Геннадий Андреевич, он и дальше будет проводить такую линию. Но все-таки КПРФ тоже не только из него состоит. И мы видим в Москве несколько достаточно ярких представителей КПРФ, которые занимают другую позицию. Вот это тот же Рашкин. Да? Есть такие деятели в КПРФ и по регионам. Да, действительно, в списке, предложенной командой Навального по умному голосованию, попал ряд одиозных, совершенно мракобесных фигур. Но их-то, их, в общем, немного было. И да, тут, ну тут, да, действительно, уже дальше для избирателей это был выбор каждого. Значит, все-таки э, ради того, чтобы более массовое получилось голосование э, по э, этой системе, закрыть глаза на то, что голосуешь, в общем-то, за крайне неприятного человека. Ну или голосовать за непроходное яблоко. Э, кстати, э, вот э, можно обратить внимание, те, кто не принял э, вот этот э, предложенный принцип по умному голосованию, кто исходил из принципа «нам неприемлемо голосовать за КПРФ ни при каких обстоятельствах». Но это что за избиратели? Это те, кто, скорее всего, голосовал за яблоко. Сколько получило яблоко? Ну, допустим, фальсификации, допустим, голоса яблоку споловинили. Но это все равно меньше трех процентов. А, кстати, кстати, Александр Валерьевич, мы как раз-таки а, такой некий пример, наверное, да, взаимодействия вот этих двух частей общества, о которых вы говорите о либеральной и ватнической, могли видеть вчера на Пушкинской площади, собственно, под началом того самого Валерия Рашкина, который призвал людей туда выходить. И вот я вспоминаю, что а, ряд экспертов, которые бывали в моих эфирах перед выборами, да, перед этим голосованием, говорили о том, что, отвечая на вопрос, почему власть так борется с умным голосованием, говорили о том, что Видимо, у власти есть какие-то свои социологические замеры, подтверждающие то, что протестный потенциал э, среди людей растет. Но вот вчерашняя акция как-то не особо показала, что протестный потенциал-то растет. Почему, на ваш взгляд, э, не вышли вот вчера так же, как это было, например, в 2011 году, в понедельник, 5 декабря? Я вижу крайнюю усталость в обществе. И э, да, действительно, не готовность сегодня выходить на протесты. Ну, посмотрим, что будет дальше, потому что э, я э, не верю, что вот это унижение, которое испытали очень многие граждане от э, таких нечестных выборов, оно, оно забудется, это будет копиться. Э, и э, все-таки вот то, что какие-то попытки взаимодействия такого происходят, э, это я считаю позитивным моментом. Э, ну, а как бы то, что протестный потенциал в принципе, но он такой глухой, он больше, конечно, пассивный. Ну, вот э, те наблюдатели, которые используют математические различные э, системы выявления избирательных аномалий, э, они говорят, что э, если можно было бы отбросить фальсификации, э, то, э, скорее всего кпрф и единая россия шли примерно вровень где-то в районе 35 процентов каждая вот. и это, это да это показатель значительная часть вот этого консервативного избирателя сегодня все-таки недовольна режимом и пытается тоже как-то это выразить свое недовольство а власть, на ваш взгляд, почему вчера, опять же, давали людям собраться, они были уверены, что небольшое количество людей придет или какие-то другие причины? Потому что люди там кричали на Пушкинской России без Путина, и Россия будет свободной. Все те лозунги, которые, собственно, мы видели еще на многочисленных акциях протеста либеральной оппозиции. Была, была дана установка, не обострять ситуацию. Что. Если сразу начать с разгона и арестов, но это будет иметь какое-то продолжение. Это людей только может раззадорить. Я думаю, думали об этом. А да, давайте мы, ладно, вот их вроде бы и немного, и не так опасно, значит, ну, вот пусть выпустят пар. И все, расчет на то, что это все-таки быстро сдуется. И вот еще один, наверное, заключительный момент, больше такой международной повестки хотелось бы с вами обсудить. Опять же, да, там ряд экспертов, с которыми я вел эфиры, в основном по теме э, российско-белорусских, белорусско-литовских, тех же самых взаимоотношений, прошедших э, российско-белорусских учений «Запад-2021». И часто мы обсуждали то, возможно ли какие-то провокации, и какой-то горячий конфликт. Многие говорили то, что из-за того, что у Путина сейчас вот это трехдневное голосование, вряд ли он будет обострять ситуацию и на, э, на границе Беларуси с европейскими странами, и э, на территории Украины, там в том же самом Донбассе. Но вот сейчас выборы прошли, стоит ли нам ждать какого-то жение в этих регионах но ну, опять таки я думаю что это будет э, сильно зависеть от э, ситуации внутри страны э, если она все-таки обострится хотя я э, не ожидаю сейчас серьезного обострения ситуации внутри страны но если она все-таки обострится э, вполне возможно что э, кремль попытается перебить это какой-то очередной внешнеполитической авантюрой. Да, очень бы хотелось, конечно, чтобы этого не было, чтобы никакой внешнеполитической авантюры очередной, как по примеру 2014 года, не произошло. Собственно, будем наблюдать за тем, что будет дальше. Спасибо большое, Александр Валерьевич, за то, что вышли с нами сегодня в эфир. Историк, публицист, советский диссидент Александр Скобов был сегодня гостем выпуска эфира канала Форума Свободной России, А я, Дмитрий Семенов, прощаюсь с вами на этом до следующих передач.